Ну, ударился, потерял сознание тогда, да. Да? Два, три, Тут пять позвонков поставим, в куртном Неужели с кем я общаюсь с инвалидами, то есть кто-то на Неужели пальцы выискаю грудью? Чего-нибудь позанимаешь? Или? Да. Мой муж давно на тебя, когда что нырнул ударился потерял сознание когда да, да нырнул я получается как я помню ну подскользнулся потому что не несколько снырили трава mm -hmm. уже подмокла брыз, берег такой брыз, и нога у меня опорно ушла получается mm -hmm. и я чувствую что я не с чем, чем ударился затылком да получается а что сальто прыгал? что получилось? нет я успел поджаться то есть я потому что чувствую что я наказу ушла вы вниз шли да или же подскользнулся назад ударился нет подкнулся в да, итоге, да. но получается, что голова зашла под, под, под, и поджаться. голова заломилась, получается ну оперироваться да, в, да. Угу. потому что почувствовал, что нога тоже шла и чувствую, что не до прыжка до какой диагноз ставили? на перелом шейного, там да. четвертый позвонок, поставили импланты, да? угу. после этого сразу же отказал все тело сразу Улучшения какие были с того времени, за последние 17 лет? Ну, я практически, что, я сам брею, сам зубы чищу. Когда Ру. появилась чувствительность? А, чувствительность рук или... Ну, хотя бы рук. Ну, как бы через месяц, ну, может через месяц три. После чего? После операции? После, или После операции. Операцию сразу же сделали? да там может переделать там. Они сразу план поставили. Трех-четырех да? Они поставили подвздошную кость первая. Угу. Потом не реглировал, ушел в отпуск, на следующий день получается. Позвоночную мне... кость это тазу. Да, это да. Таз тоже повредил. Нет, оттуда взяли. А оттуда вырезали, вставили да. сюда. Да. То есть он раскрошился позвонок или что получается? Ну не знаю, я раскрошился, не раскрошился, мне ничего не сказал. Угу. И это потом вторую операцию мне уже делали. Титану поставили через год. Уже была такая получается. Какие ощущения? То есть, чем, что вам помогает, что облегчает? Мне помогает физкультура. Какая? Ну, э, то есть, на полу, гантели и колено-упор. Сколько минут в день занимаетесь? Полтора часа-два. Ну, раньше по три часа. Почему сейчас полтора? Ну, потому что что-то уже 17 лет я так, это... Забил себе, да? Уже начинаю как бы не верить, да. Не уже с кем я общаюсь с инвалидами, то есть кто на кряске. У нее уже пальцы в исках руки, ты чего-нибудь пор занимаешься. да. мы а, да. да, да, да. уже давно плюнули на себя да. момент, уже это чаг, забытый вариант. Я говорю, Но вопрос не в этом, медицин, в этом. Я говорю, на месте не стоит, говорю, все равно это все совершенно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что делая зарядку, делая гимнастику, все равно хоть какой-то функционал даете мышцам. Хоть каким-то ну, да, мышцам, да, хоть да. которые работают. Потому что если так, то идет атрофия еще хуже. то есть, Ну ты просто mm. быстрее увидаешь и все. Mm, поясница вся смещенная какая. Мама не горей. Да. Это еще до этого, что ли, успел сместить? Ну, возможно. Скорее всего, мне кажется, нет, это уже в коляске. Так вот, ну там тоже было, да, до травмы тоже поднимал тяжелое. А кем работать готовы? Электриком. Электриком. Эти вязанки-то натаскался. ребра тут -то смещенные тоже немножко, да, у Там вязанки там, ей и... пасынки. Сместился Асанки. хорошо. Межреберного, межпозвонковых нету. Деградация. Трогаю. Здесь, здесь чувствуете? Да. Здесь? Да. Здесь? Да. Здесь. Ну, далеко, ну да. Ага, что-то есть, да? Ладно, давайте попробежимся, тогда попробуем. Я mm. вам нажимаю точки. Вы мне болевой синдром. От 0 до 10 описывайте. 0 э, это ничего, да? Mm -hmm. То есть mm -hmm. просто нажатие 10 это нестерпимая боль. Mm -hmm. Поехали. Оценка. Ну, mm. mm, 3. Оценка. Mm, 2. Оценка. Mm, 3. Оценка. Два. Mm, Оценка. Ну, далековато, но чувствую. Сколько? 0, 1? 0 1. Ага, хорошо. Оценка? 1. Ага. Скороче, может, с вами чуть-чуть. Здесь? Ну, только прикосновение чувствуется. Прикосновение чувствуется, что касается. Здесь? Тоже. Только прикосновение. Каменное все у нас, да? Здесь? Тоже прикосновение. Здесь? Тоже прикосновение. Здесь нет. Здесь нет. Ну ноль нажимаем, да? Угу. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Вы сейчас получаете вот то, что движете, это тазом просто немножко, да? Это с пластикой, ага. практическое движение ага. всего видимо. Таз мыс тоже поднятый, блин. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Поехали. Здесь что у нас? Здесь у нас влево смещение. Влево. У нас все зажато здесь. Здесь вправо разворот жесткий. Вправо, вправо, вправо. Ну, это выносить во сне, возможно. Ну как пустил? Ага, левая дисфункция, функция, значит, еще вправо, да? Отверстие смещем. Послабились. Глава 4,5 грамм есть. Это на щитовидку? А, у вас через горло здесь сделали операцию, да? Угу. Отпустили. Отпустили? Все, молодец. Чуть-чуть потяну вас. Красивую игрушечку. Сейчас отыщем в организме. А то столько лет. до глубокий. Вода. Еще разочек вдох, выдох. Хрустнул только шея или дальше где-то грудной поясничный отдел. Шея. Ага, смотрится. Опустил, mm -hmm. да. ну, все. Mm -hmm. да. mm -hmm. Молодец. Вдох. Молодец. Город положим. Отпустил. Спокойненько. Все, да, модель. Да. Тас, у нас перекошен, да? Да, да, да. Короче, сильнее, да. сильно. Okay. Вдох, Выдох. Вдох. Выдох. Чувствуете вот это движение? Нет? Делаю. Ну что ты делаешь? Да. Полезность есть? Нет. Uh -huh. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сейчас вас немножко потрясти, может. Трести. Не переживайте. Вдох. Выдох. Чувствует пальцы, нет? Далеко, далеко. Далеко, далеко. Хорошо. Поехали дальше. Вдох. Вдох. Вдох, вот Еще разочек. вдох, Вода. Вдох, Вода. Вдох, Вода. я бы лучше вас да не надо бы не надо ничего все уже так сделать. бы проще было опа затряслось Че? чувствуете нет вибрации ноги нет нога трясется это бывает такое или нет ну, спасика ну как да бывает ага. Точно есть хоть какое-то движение, хоть какие-то электросигналы у нас есть. Уже хорошо. До глубоки. Вода. До глубоки. Вода. Плохо выдохнул. Еще раз. Вода. Нормальное давление, это все хорошо. Сразу упала У вас еще Так Лежи, лежи. Помогать мне не надо, я не дам вам возможности упасть. Вдох. Вдох. Вода. Еще разочек, давай-ка вдох. И-ис! <Слых> Ис-ис! Лиши, лише, души. Ага, не работает у нас тут ничего, давай <Слых> <Слых> чувствительность есть хоть какая? ну прикосновение, прикосновение. все, вдох. молодец. рука как валить. левая, да? Ага. немножко спазм, может быть, и. ну у людей просто еще сводит немножко пальцы. немножко сейчас мы здесь растащим. вдох. пойдем. вдох. Подох. Вдох. Нет. Монки вставляется хорошо очень. Вдох. Подох. Вдох. Вдох. Вдох. выдох сейчас дало ага, или вот когда здесь ударил здесь ударил ага. электричество дал нет прямо боль держится такая я вправо запустили, потому что нервный сигнал соединили, нервное окончание соединили. и макет реагирует. Макет реагирует. Боря. Все, сейчас вот тут пять позвонков поставим в крупном отделе. Все, заканчиваем. Короткие. Да, короткие, короткие, короткие, короткие. Глубокие? Вот так. Еще молодец. Ну, ягодицы какие мягкие стали. Попробуем, тогда проверим, что у нас по болевым синдромам осталось. Хорошо? Okay. Давайте по болевым точкам пробежимся. Поехали. Оценка. Ох, мягкий какой стал. Ну, есть. Сколько? Не знаю. ну как. -то. Один, два, три. Один, Отлично. Оценка. Один. Один. Два здесь. Оценка. Ох, как руки Один. провалились. Оценка. Один. Так, здесь ничего не было, не чувствовал. Сейчас. Ну прикосновение. прикосновение. Здесь. Прикосновение. Здесь. Прикосновение. Здесь. Нет. А? Нет. Нет. Конец вас, да. На... Господи, пусть поможет нам все это сделать. Здесь. Здесь. Тоже нет. Здесь. Ну, какое-то прикосновение. Здесь вообще прикосновение не чувствуете. Нет. Ну, да, давите, что ж давите. нет. Ну вы просто знаете, что я довольно. Да. Здесь. Тоже нет. Здесь. Ноль. Ноль. Вот, Десять. Ноль. Здесь. Ноль. Здесь. Ноль. Здесь. Ноль. Здесь. Ноль. Пока не заработал у нас. Нам. Ну у нас, то есть, здесь у нас все стало очень хорошо. Правой сильнейший. Супер. А, вон, да, видишь как. А, Немножко. Молодец. Сейчас опустить через некоторое. Так. А. Сюда. Так, а Вдох. Вода. Голову вниз. Теперь толкай вверх. Все, молодец. Еще раз. За голову. Пяточком будьте, ладно? Конечно. Дыши. Дыши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нужно проверить, что у нас получилось. Вот она и пошла рука. -то. Да. Да? Да то лучше, но тоже тяжело, да? Слева дискомфорт, Есть сейчас в левой руке боль, с левой стороны. Ну есть немножко, да, приплечья кожи не включили, не Перед иной. не забираем дыхание. Молодец. Молодец. Сейчас замерим еще, давай, мне просто не <coughs> Держу, держу, держу, держу. Через боль надо всё поздравить, конечно. <соспит> Сладко чуть-чуть, да? Молодец, сбрался совсем. Молодец. Потерпел. Поэтому сейчас даже не стоит ждать. Поэтому Может быть, домой приедете как -то. Алло. Лев, приветствую. Это Искандер Астамович беспокоит. Приветствую, приветствую Искандер Астамович. Ага. Как у вас самочувствие? Расскажите, пожалуйста. Гипертонус ушел, то есть была нога как бы сжатая, как вот пулак, да? Ага. И нога расправилась, то есть стопа угу. на левой на ноге. Мальчики <связывая> расправились Ушла тоже с руки Этот гипертонус Боли вот практически прошли Ну какая-то есть, но ну, скорее всего это уже да, в психологическом уровне, я так считаю. Запястье, а вот я помню, что вы гантели даже в руки брали, и гантели приходилось вам привязывать, потому что не могли удержать. Пока, ну, до, пока до конца руки, то есть пока руки не лучше, не хуже, да? Да. Сколько восстановления шло у вас после приема? Потому что с вами отработали жестко по полной программе. Наверное, месяца полтора-два точно. Угу. Как это было проходило, скажите, пожалуйста. Кто стрелял то стреляло резко. резкие болевые ощущения такие, вы знаете, стреловидные. Ага. И то вообще все отпускало, то есть, такое уравновешенное равновешенном то есть, ни таких, никакой спастики, никакой нету ничего. Душа радовалась, наконец-то думаю, убила это все. Я с вами, конечно, потому что чувствительности у вас не было, и я, честно говоря, отработал с вами по полной, конечно. В планах у меня еще к вам приехать. Ну, вот я вот делаю сейчас три 3 снимки, <с -безиджит> и хочу в планах еще к вам подъехать, не знаю. Вот. Я, я, конечно, а, сожалею, что они незначительные а улучшения, но они есть, слава богу. Не-не-не, я считаю это значительное улучшение, у меня полос Что? шея перестала болеть, вот, ломать, это ломка вот эта вот мышечная, это же все по-другому. Класс, супер, ладно, спасибо. У меня левая сторона полностью спустила, как, я вообще балдею. Ага, все, спасибо большое, давайте, до связи, а -а -а, будьте спасибо. здоровы. Чувствую? Да как действует, я уже чувствую, блин, прямой позвоночник, -то. ну, ровный. Живот маленько сдулся. Да живот вообще ищет практически. Буду еще и круглый приехал. Я смотрю, прямо такой как рахитный, прямоугольный. Здесь-то лежал. Как на шаре. Да, да, да, да, да. Сейчас мы дадим по гимнастике, как восстановление, сейчас дыхательной практики и так далее. Сейчас все это надо будет делать. Времени у вас в избытке. Давай время. Я говорю, с этими даже. Ждуха обладает. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.